Всем привет, с вами я Атилет, и я сегодня сходил на съемку, на какую, знаете, на какую. Если вы подписаны на мой инстаграм, то все должны знать на какую. А те, кто еще не подписались или меня в поиске нашли и не успел подписаться, тем сейчас покажем. Большая информация по нашей промо-акции. Вдруг вы забыли, вдруг вы не знали, вдруг вы только что приехали. Отлично, да, чуть подальше, без проблем. Итак, летняя промо-акция «Собери мечту» от компании «Кока-кола» проводится в период с 1 мая по 31 июля этого года, друзья. 2022 на территории Кыргызской республики. Для участия в промоакции вам всего-то, навсего нужно было приобрести любую напиток «Кока-кола». Кока-кола классик, кока-кола без сахара, кока cola лимон и лайм, фанта апельсин, фанта яблоко или спрайт объемом 1 или полтора литра с промо промокрышками светло-зеленого цвета. Если вам прямо сейчас жарко, можете подойти, друзья, угоститься совершенно бесплатно кока-колой, фантой, любым прекрасным, замечательным напитком нашей продукции. Итак, в акции разыгрываются 5 денежных призов по миллион сомов. Друзья, 4 миллиона уже нашли своих обладателей. Две девушки, друзья, сегодня на ваших глазах будут получать по миллиону сомов. У нас есть еще один победитель в городе Ош, нашей южной столице. Есть еще один человек тоже из Бишкека. Но пока мы ищем пятого человека, который выиграет миллион. Поэтому этим пятым счастливчиком можете стать вы. Итак, в акции разжиграются 5 денежных призов по миллиону, 100 смартфонов Samsung Galaxy S21, 100 телевизоров Samsung Smart TV. Ну и разумеется, друзья, у нас у всех практически есть шанс выиграть 1 миллион сом и, разумеется, еще десятки телефонов и телевизоров. Участники, собравшие символы 1, M, L, N под крышками среди пяти первых участников, становятся обладателем одного из пяти денежных призов в размере миллион сомов. Это мы все знаем. Участники, собравшие буквы T, E, L, T, под крышками среди ста первых, получат один из ста смартфонов Samsung Galaxy S21. У вас есть шансы? Призы уже готовы, они ждут своих обладателей. А, как уже было сказано, призов у нас еще очень много. Вот буквально через неделю мы уже едем в БОЖ, чтобы вручить, чтобы вручить еще один миллион жителю Южной столицы. Помимо этого, у нас есть победители из Аша, Баткена и Сукуля, которые выиграли телефоны и телевизоры. И хотелось бы сказать, почему мы выбрали главным призом именно миллион сомов. Сама причина, она скрыта в названии акции «Собери мечту». Мы подумали, что у всех мечта разная. Кто-то хочет поступить за рубеж, кто-то хочет отправиться в путешествие, кто-то хочет приобрести автомобиль. Поэтому мы искренне верим, что наши победители, благодаря участию в акции, смогут осуществить свою заметную мечту. У нас еще около 90 телефонов, 90 телевизоров, поэтому <начит> у каждого есть шанс. По всем регионам распространена продукция. <начит> Поэтому участвуйте, выигрывайте. Акция официально длится до 31 июля, но важно отметить, что еще в течение трех месяцев после официального завершения у вас будет шанс, если вы соберете крышки, позвонить в колл-центр, обратиться к нам, и мы обязательно выиграем приз. При условии, что призы останутся. А призы у нас, а призов, как мы уже сказали, у нас очень много. Поэтому всем спасибо, спасибо, что пришли. Сегодня будет классное выступление. нас будет выступать джакс, будет петь там газ, зажигательные танцы, конкурсы, призы. Собирайте мечту вместе с Кока-Кола. Спасибо большое. Несмышноваться, друзья, давайте все-таки поаплодируем этот жаркий день. Спасибо, это была специалист отдела маркетинга компании Кока-Кола уже Наталья. Большое вам спасибо, Чон Рахмат. Для меня через друзья пойдемте поближе, небольшой легкий интерактив. Пойдемте поближе, поближе. Сразу начнем раздавать призы и подарки. Конечно. Все легко и просто. Если есть правильный ответ, просто поднимайте руку. И, разумеется, мы будем обращать внимание абсолютно на всех пришедших. Пойдемте, пожалуйста, будем раздавать призы и подарки. Мы напоминаем, что здесь вот, вот наши замечательные братья из Индии или Пакистана, возможно, из Бангладеша тоже решили насладиться своим любимым напитком. Ведь Coca-Cola это бренд, который известен во всем мире. И, разумеется, этот бренд, который больше всего... Разумеется, уделяет свое внимание семье. Будем надеяться, что выиграете свой миллион и строите свою мечту. А на весь это все готовы? Если есть правильный ответ, просто поднимаем руки или выкрикиваем. Итак, в какие сроки проходит акция? Кто знает? Да-да-да? С 1 мая по 31 июля. Отлично. Подойдите, пожалуйста, по получите свой замечательный, шикарный напиток. Еще один завесок. Поехали дальше. Какая продукция участвует в акции? Кто-нибудь знает? Да. Алло, ребят, вы еще меня не забыли? Вот. Так вот здесь проводится вот такая вот такие игры, вот такие вот игры сейчас проводятся. И пока это пока такое себе. Самое главное будет потом. Так что смотрите до конца. Итак, друзья напоминаю, что в акции могут принимать участие все граждане Кыргызской Республики. Старшие 18 лет. И друзья, давайте наслаждаться вместе. Здесь, вместе с нами, вместе с Кока-Кола. Сегодня наши любимые Статус. Не слышно омансий, Друзья, давайте поддержим. Гости, дорогие, ну, давайте больше жизни. Да, немножечко вот так поделаем, конечно, все вместе. Здесь у нас столько нервных окончаний. Встречайте! На этой сцене Статус. Поехали! Вот я обратно вернулся, вот я отключил звук, потому что на ютубе авторские права, а авторские права запрещены, вот, вот такие вот цены сейчас выступают, там дальше известные певцы там пришли и так далее. Короче, все посмотрите. Конечно. У вас тоже, друзья, есть возможность выиграть очень много денег. Целых миллион для осуществления своей мечты. Мы Мимкунчалюксбаруру, Атавандар, у нас всего лишь 4 победителя из 5, которые должны быть. Две девушки сегодня на ваших глазах будут получать свой миллион. У нас есть еще один победитель в южной столице, в нашем самом историческом городе, в городе Ош. Есть еще один победитель в Бишкеке, и мы ждем еще одного. от 1 до 12 но каждый вот допустим третья цифра шестая, девятая вместо нее и 12 называем не цифру а говорим кока-кола вот 1 2 кока-кола «Бир, эки кока-кола она не пайвус». договорились да три не говорим алтеннайт пайвус», то узайт пайвус», пайвус». вместо этого кричим кока-кола договорились да кто ошибся, тот разумеется сразу выбывает договорились договорились Итак, готовы ты начинаешь с цифры 1 Руслан, давайте поддержим Руслана, друзья, да? Давайте поддержим, он стесняется. Он самый первый начинает. Анда, геттик, бирь, дембашта, геттик. Ага, все понятно. Кока-кола. Ну смотри, было. Пир, эйки, кока-кола, значит, либо 4, либо тюрт, да? хорошо. Кока-кола. Ага, «Алты», да, большое спасибо, большое спасибо, «Алты» на «Айтпайс», мы шесть, так, не говорим, поехали. «Кока-кола», молодец, надо было 7 говорить, так. «Чей ты, восемь «Восемь». Пока -кола". Пока кола «Один». «Один, мой, а, ты молодец, да, ты тоже можешь выходить со сцену, да, вон там получи свой напиток, пожалуйста». «Да, да, все, кто уходит, идите напитки забирайте». Не стесняемся у нет, нет, нет, нет. Так, давайте просто поаплодируем И сразу дадим Кока-Колу, да? Конечно, Гелевой. Пойдем, спускайся да? Вон, подходи вот этим красивым Пойдем, Гелевой. Вон там вот у нас лестница Тебе сейчас вон там красивый дядька Выручить приз Одиннадцать Одиннадцать, наконец-то Одиннадцать, да mm -hmm. Пойдем вот сюда И ты должен сказать, что? Кока-Кола да, И начинаем счет заново Новое. Пир и Геттик. Здесь просто с вами, да? Я так понял. Ики. Кока Эки. Кока-Кола. Тёрт. Пещ. Кока-Кола. 19, Айда, молодец, ты же мой красавчик. Вот этому красавчику вручите, пожалуйста, несколько напитка сразу. Он у нас сразу молодец, как. 19, да, сразу. Зачем так много, так? 7. Семь. 8. 8, конечно. Кока-кола. Девять. Девять. Надо было десять сказать, но ну, страшного, Ничего страшного, ничего страшного. Так идем дальше. Так. И вот так вот продолжалось, продолжалось ага, до конца. Я думаю, наверное, вам не интересно будет, так что давайте перемотаем на самое интересное. Конкурс у нас танцевальный, очень простой и легкий. Вот сейчас просим у каждого участника, кто под что любит танцевать. Вы вообще под что любите танцевать? Под все прям, вообще все. Смотрите, диджей молодой, он и тверк может поставить? Кроме тверка, ага, все-таки кроме тверка, да. Диджей, будь, будьте нам добры, что-нибудь поставьте, что-нибудь танцевальное, веселое, для нашей очаровательной барышни, которая сегодня говорит, я... Это ваш танец. Запомнили движение? Итак, вот мы сейчас будем диджей будет ставить разные композиции. И ваша задача не сбиться. И вот что вы танцевали? Да, постоянно только его и танцевать танец. Договорились, да. Вы у нас что любите? Ну, не знаю, что-то может под Что-то под продиджи? Серьезно? А вы умеете танцевать под продиджи? Первый раз в жизни, дорогие друзья, сейчас посмотрю на человека, который умеет танцевать под Продиджи, да, что-нибудь в этом роде. Да, потому что я не знаю, потому что обычно все просто рубится как-то, да. Но человек говорит, я умею. Поехали. Вот тут я как пьяные депутаты в Турции, да. Все, а, тапочки, все, я понял. Вы на ну, что любите? Ну, в плане танцев. Восточные ну конечно, вот Рамэн Бейс же был, кстати, под него можно Восток танцевать Да, диджей Дим, будьте добры, нам что-нибудь да, все-таки? <связывая> танцуете? А вы какие танцы предпочитаете? У меня свой стиль есть А у вас свой стиль? Шикарно, дорогие друзья, стиль кока-колы, да, такой, практически. Сегодня кока-коле, тем более у вас штаны, видите, вот по цвет кока-колы. Поехали, отлично, и... Yeah. Вы уже все, Алексей, не бойтесь, не бойтесь, это же все бы. Ну вы видели, как вот молодой человек танцевал под пройдень, он вообще просто вот так вот сделал, и все... Я под водку, не люблю, я люблю подводку А, подводка, подводка лучше всего с Кока-Колой, кстати Да-да, даже это лучше всего с Кока-Колой Потому что... Не, ребятки, типа Дез А, вот так, да, что-нибудь из heavy metal, да? Дез metal. отлично, друзья, да Сразу видно, патлы хайр, имеется. Все нормально, Видите, рэперы, рокеры, и те, кто любит Продиджи, и Восток, все любят Кока-Колу Кока-Кола тоже любит всех, поехали Дифференцируй, ты там не Серьезно! Так а? Ты так и будешь танцевать, да? Ты так и будешь танцевать. Все, договорились. Все запомнили свои движения? Ваше движение вот такое, значит. Вы вот этот вот свой фирменный танец. Вы здесь красиво вот Восток танцевали. Ну ты, брат, вот это я помню. Я помню. Ну у вас тоже все нормально. Все готовы, друзья? Вот теперь вот теперь диджей будет стараться вас запутать. Он будет ставить разные-разные композиции. Ваша задача не сбиться. Договорились? Потом, разумеется, всенародным голосованием выявим у нас победителя. Диджей один, камон, поехали! Могу сказать вы все конечно молодцы да но некоторые барышни у нас вили с темпа да барышни да некоторые мужчины тоже вот казалось бы что надо было вот везде также танцевать но вы молодец да вы тоже старались да вы тоже вообще молодец друзья будем выбирать или сразу всем подарки дадим Сразу Но ей обязательно, да? Конечно, друзья, с нее и начнем Будьте добры, нам призы и подарки, пожалуйста Для всех наших участников И аплодисменты, друзья Вот этим прекрасным пяти счастливщикам Которые сегодня не постеснялись, да В эту жаркую погоду вместе с ведущим, да немножко потанцевали Тем более у нас только да И вот такие вот А где наборы у нас еще, да? Да, да У вас будет фирменная футболка кока cola представьте себе Конечно Подождите, подождите, да ну это, ну, мы, мы молчим, мы молчим про то, что там, что в России. И у нас какие-то еще же наборы, да, есть? Каждому! Это каждому, да? Это, подождите, это каждому? Это, вот это же наборы же, да? Все верно, держите, вот набор вам. Так, сейчас, секундочку. Да-да-да-да-да-да-да, действительно. Точно, вот этот вот? Да-да-да. Девчата, а... а, вам нужен парень? Ну я, конечно, как мадам, могу вам помочь провести, да, но парня найти нет. Кто-нибудь помогите. А вот, вы поможете, да-да-да. Отлично. А вы его знаете вообще? Если вы готовы, друзья, специально для вручения мы спешим позвать операционного директора компании Coca-Cola Кыргызстан. Вугара Агаева. Да, позовем сюда на эту праздничную сцену. Операционного директора Кока-Колы. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы, я очень тоже рад. Сегодня мы собрались здесь, чтобы выручать наши крыси. Ой, все, к награждениям переходим. Итак, дорогие друзья, под ваши овации человек, который выиграл у нас замечательный телевизор. А, нет, телефон, с телефонов, да, начнем? Телефон Samsung S21, не слышно овации. Иманкулов Мирлан, вы здесь сегодня с нами? Давайте позовем его сюда, на эту праздничную сцену. Мирлан, нету, идем дальше. Еще один телефон, Почхурбаева Айгерим. Сегодня должна быть где-то с нами. Хочешь Курбаева игрим, давайте им поаплодируем, друзья. Вот она, это наша очаровательная победительница нового смартфона Samsung Galaxy S21, да. Конечно, эти поздравляю, чиндиректор Foot Top Times GEX 4 да. Спешим вручить вот такой подарочек под издевающий всем пришедшим. всех пришедших. Фотография на память, конечно. Вот так, дорогие друзья, пьете свой любимый напиток и выигрывайте замечательные ценные призы и подарки Чонграхмат. Идем дальше. Еще один телефон. топто Маматова Назгуль Туратбековна. Есть сегодня с нами? Топто Маматова Назгуль бековна. Есть, друзья, ваши несмолкающие аплодисменты, конечно. Пиши вручить вам вот ваш замечательный, фирменный, стильный. Иманкулов Мирлан, друзья, все-таки с нами сегодня, в этот праздничный день. Давайте наградим его аплодисментами. Иманкулов Мирлан. Вот он, Мирлан. Только наши мужчины могут выиграть самый последний смартфон с вот таким выражением у лица. Но нормально. Вот такие они, наши мужчины. Чем Рахмат Мирлан? Идем дальше. И еще один телефон. Кулов Бахтыярдейт. Поздравляем от всей души. Переходим, дорогие друзья, от телефонов к телевизорам. Итак, вместе с нами сегодня Темиров Эрбол Бахтыбекович. Есть такой. Давайте порадуемся. Дружненько улыбнемся. Асанакунов Чумагазы Бахтыбекович. Геллингстер. Просим вас выходить на сцену. Друзья, давайте поапланируем телевизор, Ну тут от всей души. Телевизор ваш. Давайте, конечно. Так. Вот так вот сделаем. Фотографию, конечно, все вместе. Друзья, давайте аплодисментами проводим наших победителей. Я напоминаю, что из 5 миллионов... Четыре миллиона уже нашли своих победителей. Две барышни выйдут сейчас сюда на эту сцену, заберут каждая по своему миллиону. Разумеется, у нас есть один победитель, мы уже говорили, в городе Ош, в южной столице Кыргызстана. Ош, что там джегичу извар бар. Тагбишкик, то бирбайке из бар. Еще в Бишкике есть еще мужчина, который выиграл миллион. Но один миллион еще не нашел своего победителя, друзья. Поэтому пейте свои любимые напитки, разумеется, находите призы. А мы тем временем зовем на сцену наших Миллионников, друзья, не слышно оваций! на Зайтуна на Барса Спэнс! Пир миллионцам, Систяки, не слышно овации, друзья! Давайте порадуемся за нашу занятию! И у нас есть еще один победитель! Друзья, это тоже очаровательная барышня, которая выиграла тоже! Свой миллион! Встречайте, Иванова Татьяна Олеговна, не слышно овации. Целый миллион от компании Кока-Кола В рамках акции Мы поздравляем наших победителей! Будем надеяться, что и вы, друзья, Вместе с компанией кока cola Найдете свой миллион, ведь ежедневно Мы потребляем очень много этого напитка Кто-то предпочитает спрайт Можно я тоже? А, считаю, да, да? Я тоже поздравляю вас От нашего именно компании и желаю у вас чтобы всегда ваши это желания чтобы Друзья, ну а какие замечательные поздравления только что были озвучены операционным директором компании «Кока-Кола» Кыргызстан Вугаром Магаевым Чон Рахмат. Друзья, давайте еще раз искупаем в овациях этих прекрасных людей и в частности двух наших победителей вас поздравляем! Для участия в акции вам необходимо, необходимо приобрести напиток Coca-Cola, Coca-Cola Classic, Coca-Cola без сахара, Coca-Cola лимонный лайм, Фанта апельсин, Фанта яблоко и Sprite объемом 1 или 1,5 литра с промо крышками светло-зеленого цвета. В акции разыгрываются денежные призы по миллион сомов. Четыре победителя у нас уже есть, один победитель требуется, друзья, поэтому ищите, пожалуйста, держи 100 смартфонов Samsung Galaxy S21 сказали, что у нас 90 осталось. Представительница компании выходила, Top 40 10 чуть телевизор, 100 телевизоров Samsung Smart TV, из них тоже 90 осталось, поэтому участвуйте, выигрывайте свои смартфоны, свои телевизоры. И, разумеется, друзья, если у вас собрались все крышки, звоните по номеру 0312 900506. Ну или еще если у вас есть еще какая-то, друзья. Какие-то вопросы остались, то вся подробная информация ожидает вас на сайте promococa и На мне потребуется три человека, готовые поучаствовать в танцевальной битве. Танцевальная прям, в танцевальной. Ты хочешь потанцевать? Пойдем. Не стесняйся, выходи. Вот молодой человек один есть. А ты же уже участвовал. Так она маленькая. А я больше хочу футболку, мне меня мала. Есть у вас мобильный телефон с собой? Есть? Возьмите, пожалуйста. Доставайте свои мобильные устройства. Да, мы с вами будем сейчас знакомиться. Давайте подарочки пока уберу. Вот они прямо вот здесь у нас. Никуда не убегут. Будем с вами знакомиться. Вас зовут. Наиля, э, Наиля доставайте, пожалуйста, свое мобильное устройство. Сколько у вас осталось в процентах заряда вашего аккумулятора на мобильном устройстве? 28%! Вот на 28% из 100 возможных вам надо в танце поздравить абсолютно всех кыргызстанцев с нашей уникальной акцией «Собери мечту от Кока-Колы». Что будем танцевать? Нужно что-нибудь вы же любите? Я не знаю, кто-то любит восточные композиции, кто-то рок, кто-то хип-хоп, рэп любит, я не знаю, кто-то тверд вообще обожает. На наш выбор, да, любую стать, друзья Давайте поддержим нашу Наилю Диджей, будьте добры, любую композицию на я заряжена, готова Сейчас буду танцевать, перетанцую Давайте поддержим ее, друзья фонда зверь давай, Шикарно, вы прекрасно танцуете, да, прекрасно танцуете. Давайте знакомиться с вами, молодой человек, вас зовут Паруха. Доставайте, пожалуйста, свой смартфон и скажите, пожалуйста, сколько у вас процентов процентах осталось заряда на вашем аккумуляторе? 22%. процента. Итак, на 22% процента вам надо сейчас всех кыргызстанцев, гостей нашей столицы, города Бишкек поздравить с этой прекрасной летней промо-акцией «Собери мечту от coca колы Что будем танцевать? Лезгинку? Серьезно? Друзья, давайте в пару подержи будем называть лезгинку. давайте знакомиться. Рыскуль. Какое прекрасное, красивое имя! Итак, уважаемые Рыскуль, вы, как барышня, сейчас осторожно достаньте свой смартфон и покажите, сколько у вас процентов осталось 42% на. В вашем аккумуляторе на 42% надо всех поздравить с этой уникальной акцией. Все-таки 4 миллиона человек, 4 миллиона у нас уже ушло, 4 человека выиграло. Один человек еще в нашей стране выиграет свой миллион. Столько людей выиграют, 100, вот 100 смартфонов, 100 телевизоров. Поэтому надо их танцем поздравить, это будет танец восточный. Ну, на наши все-таки парки, не то что... Сразу вам мы всем даем вот такие прекрасные футболочки, за то, что вы не постеснялись и вышли на нашу сцену. Анечка, вас поздравляю, тоже вас поздравляю. Аплодисменты нашим участникам, друзья. Коллега, осторожно спускайтесь на сцены. У нас специально для вас заготовлен самый главный вопрос для всех кыргызстанцев и гостей нашей страны, друзья. Вот, я не знаю, кто знает, но, возможно, вы знаете вообще. Кимбели. Все знают, Да. Все знают этот вопрос, не знает никто ответ, но давайте спросим у автора. Я думаю, что легче лучше всего обратиться к автору этого трека, который просто заставил перевернуть мышление всего мира, друзья. Готовы? Тогда встречайте здесь, на нашем празднике. Собери мечту вместе с компанией Coca-Cola. все новой песни сер кто-нибудь слышал уже так давайте поехали Мы это точно знаем Мы точно знаем, что есть еще смартфоны Есть еще телевизоры Поэтому, друзья, участвуйте в акции Сабии Мечту Хайанду Орундат Вместе с компанией кока cola Кока-Кола Меремберье ну и, разумеется, мы вам всем желаем всего самого наилучшего Несмотря на такую погоду, вы все пришли Большое вам всем спасибо Давайте поаплодируем друг другу Чонг Рахман Тумандар Ну и, разумеется, как и любой ведущий Тойлор Ток Горышко, до встречи На прекрасных мероприятиях, на праздничных друзья, в вашей жизни вместе с компанией кока cola Все получится, друзья. Всем удачи. Всего самого наилучшего. Выигрывайте свой миллион. Выигрывайте свой смартфон, свой телевизор. Всем пока-пока. Ну, вот так вот прошла моя, наша акция. Кому понравилось, ставим лайки и подписываемся на меня обязательно. Я буду такие видосы тоже каждый год снимать, так что...